И снова здравствуйте. Сейчас расскажу про еще один интересный, секретный способ скрутки, что касается поясницы, да. Если человек к вам пришел такой тяжелый, грузный, плотный, да, с мускулатурой такой, с животом, и вы никак его не можете повернуть на столе, то я предлагаю это сделать на полу. Это получается у нас седьмой способ, до да, скручивания. Для этого кладем человека опять на бочок, опять желательно. Нога нижняя должна быть вровень с позвоночником, в одну линию, да? Здесь кладем ногу под 90 градусов. Руку надо нижнюю вытащить из-под человека. Разворачиваемся вот так, чтобы голова лежала. То есть вот. Эту руку можно либо откинуть назад, либо за голову, в общем, как удобнее нас интересует вот эта рука, давай давай правую руку. Вот. И мы упираемся теперь в тазовую кости, да, в гребень подвздошной кости с ногой пяткой своей. Упираемся так, чтобы по диагонали. Шло движение по диагонали. Растягиваем, растягиваем опять за руку. За руку идет скручивание. И после этого проведем толчок Пускай руку. Если так. Не получается? Можете немножко пофантазировать и взять за другую руку, может быть, даже будет и удобнее. Он, удобный, да? Он так меньше на так лучше. Не, Но на тяге меньше, да? да? Вот такой способ, вы можете попробовать для себя и для таких людей. Он остается у нас, ну, этот видеоролик остается у нас в запаснике только для тех, кто ходит на тренинги и у нас основной тренинг по мануальному массажу и мануальной терапии. С вами был Олег Алавгудвин. До новых встреч, друзья!